И точно так же очень хорошая впитываемость, впитываемость данных прокладок прокладах, во убежание, различных протеканий и так далее. Обратите внимание, что мы сейчас сняли верхний слой прокладки, то есть оторвали его специально для вас, для того, чтобы показать, что благодаря этому слою вся влага, вся жидкость, кровь и так далее, она попадает очень быстро вглубь непосредственно самого продукта. -ген, -ген -ген далее следующий слой, вот эта зеленая штучка, это у нас функциональный наш чип, который выполняет противовоспалительное антибактериальное действие, помогает э, боро бороться с различными воспалениями малого таза и так далее. Далее, третий, четвертый и пятый слой ⁇ это как раз таки слои, которые впитывают в себя э, всю жидкость. <говорит> Действительно, они имеют повышенную э, функцию, скажем так, повышенную впитываемость. А, и мы, мы это сейчас проверим. Вот этот слой, который отвечает у нас за впитываемость, влаги и так далее, мы положили отдельно в стаканчик. Сейчас в этот стаканчик мы нальем у нас водичку. Небольшой эксперимент проведем. Немного воды берем со второго стакана и заливаем в стакан там, где у нас слой, который отвечает за впитываемость. 这已经是一管是二十毫克已经注射了两管现在是第三管六十毫克我们看一下它能容量多少我们再挤一管 еще немного добавим 八十毫克好我们来均匀摇换一下 Немного, скажем так, размешаем эту воду. То есть обратите внимание, что у обычных прокладок у них впитываемость идет не такая высокая. То есть если мы говорим о влаге, например, о жидкости, которую впитывает эта прокладка, то это буквально 300 мл. А сейчас, пожалуйста, он поближе подойдет. Обратите внимание, сейчас посмотрите, что влага она полностью впиталась. А И перевернем наш стакан для того, чтобы посмотреть, выльется оттуда у нас вода, которую мы залили, или нет. А Обратите внимание, что мы сейчас перевернули стакан, ничего из него не выливается, мы даже с, э, салфеточку подкладываем вниз, то есть как бы вода не капает. <рреклама> На самом деле именно благодаря этому эксперименту э, нет никакой необходимости показывать дальше другие эксперименты, которые могут быть с этим продуктом. Уже сам продукт говорит сам за себя. Поэтому обязательно, конечно же, не забывайте о внутренней и внешней регуляции, используйте все эти способы, которые мы сейчас с вами обсудили. Что касаемо прокладок, они есть ежедневные и у нас. И в каждой упаковочке есть такой небольшой вкладыш, вкладыш который э, отвечает за проверку, то есть наличие воспаления и так далее. То есть там есть небольшая инструкция по использованию в этом вкладыше, есть полосочка, которая необходимо также будет применять при э, проверке. Обязательно благодаря цвету, который здесь uh, у нас uh скажем так, на отдельном вкладыше показан, мы будем уже определять, есть у нас наличие воспаления или же его нет. То есть нам необходимо взять небольшой забор из, э, скажем так, из влагалища и нанести на вот эту полосочку, которую сейчас показывает госпожа Сиасинюнь, и посмотреть на цвет. <таспаление> Далее вот этот цвет на полосочке вы уже сравните непосредственно с вот этим вкладышем, на котором расписано, какой цвет за что отвечает. И в более серьезном варианте, самый последний зеленый цвет, необходимо будет, конечно же, обратиться обязательно к врачу, если есть наличие, имеет место быть серьезное воспаление. Соответственно, обратите внимание, что еще очень большой плюс, что именно в этих прокладках в каждой коробочке имеется такой вкладыш для проверки своего здоровья, здоровья вашей репродуктивной системы. Поэтому еще раз советуем вам, конечно же, берегите ваше здоровье, следите за вашим здоровьем не только uh, у, с внешней точки зрения, то есть не только мы косметологам ходим, мы занимаемся спортом, но еще следим за нашим здоровьем, которое внутри нас. ]只有你内在的 и обратите внимание как только у вас будет здорова ваша репродуктивная система вы заметите что у вас и цвет лица изменился и качество кожи то есть вы станете еще более красивее ...感谢大家的支持. Ну что ж, дорогие друзья, тема сегодняшней нашей лекции подошла к концу. Всем спасибо большое за внимание. Каждому партнеру, каждому гостю, который присоединился к прямому эфиру, всем спасибо. 并请写在邮箱当中我们的专家会给大家进行答复 если остались еще какие-то вопросы, э, или же у вас есть какая-то проблема, связанная со здоровьем, или вы не знаете, как принимать тот или иной продукт, или какой нужно принимать конкретно для вас в вашем случае, то, конечно же, э, просим вас написать на нашу почту, фахоу, нижнее подчеркивание, ру. Распишите вашу проблему, распишите ваш вопрос, и мы обязательно на него ответим. Ну, конечно же, самое главное, мы желаем здоровья каждому, независимо от того, что сегодня тема нашей лекции относилась к женщинам, но мы также желаем здоровья и женщинам, и мужчинам, и гостям, и партнерам, то есть всем. Всем большое спасибо, желаем вам здоровья. Спасибо.